За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждаются. Достойно у России. Есть? Уже России! Вы выполняете эти задачи То, что вы действительно Держите уровень воздушно-десадки На том уровне, на котором он был и только благодаря вам И держится здесь И оборона И выполняли задачи Спасибо вам за то, что вы делаете Получила медаль спасение погибающих. С передка, с позиции увозил спасал своих пацанов, раненых из-под огня. ранила товарища, вызвали, сказали срочно надо, ему кровотечение очень большое. Я на всех порах, как говорится, поехал спасать из-под огня. Нас откладывали, но ну, у меня медик, молодец, быстро сориентировался, обмотал, наложил, мы все, мы погрузили и быстро в безопасный пункт отвезли его. И... Бог все, удачи